Доброе утро, коллеги! Меня зовут Михаил Чухломин. Я региональный менеджер по развитию бизнеса направления Гордант. Сегодня мы проводим вебинар вместе с коллегами и расскажем и покажем на практике о том, как выстроить эффективную монетизацию программного обеспечения с помощью решений Гордантов. Вначале стоит немножко поговорить о том, что такое в принципе монетизация программного обеспечения. Монетизация — это процесс процесс по преобразованию программного продукта в прибыль. То есть любая компания, которая разрабатывает программное обеспечение, в какой-то момент времени получает на выходе разработанный программный продукт. Но дальше нужно сделать целый ряд усилий, потому чтобы сконвертировать его в реальную прибыль для компании. Нужно решить вопрос по защите, по лицензированию, по продвижению этого продукта на рынке, по непосредственно продаже и по продажному обслуживанию и так далее. При этом так, сфера разработки программного обеспечения и заработка на нем, она замечательна тем, что этот бизнес очень хорошо масштабируется обычно. То есть, чтобы вам начать продавать в 10 раз больше копий вашего программного продукта, обычно не требуется приложить больше в 10 раз усилий. Обычно. Поэтому особенно важно строить грамотный процесс монетизации программного обеспечения, чтобы ваш программный продукт приносил максимальную прибыль. Тут стоит сразу задуматься о том, кто именно в компании должен принимать участие в этом процессе. По нашей практике мы видим, что обычно этими вопросами занимается отдел разработки программного обеспечения, да, то есть непосредственно те люди, кто занимается встраивает лицензирование, реализует защиту и так далее. Хорошо, если к этому процессу иногда подключаются представители отдела продаж или отдела продуктов да, и Говорят о том, как именно они хотят продавать этот программный продукт. Но на самом деле для максимально эффективного процесса в нем должны принимать участие все отделы компании. Ну, например, отделу маркетинга нужно иметь возможность быстро тестировать гипотезы. ну, Например, проверить о том, будет ли иметь успех продажа уже существующего программного продукта по подписке или с оплатой за использование. Соответственно, Им нужен гибкий инструмент, чтобы быстро тестировать гипотезы без участия технических отделов. Например, отделу технической поддержки нужно иметь возможность быстро проверить, какие лицензии есть у пользователя, который обратился к ним в поддержку, чтобы иметь возможность быстро его проконсультировать и при необходимости предложить ему докупить какие-то дополнительные модули отделу финансов бухгалтерии нужно иметь возможность строить прогнозы, им нужно понимать когда истекают те или иные лицензии когда стоит ожидать продления контрактов то есть компания работает максимально эффективно когда у всех этих отделов есть инструменты, которые позволяют выстроить им эффективные бизнес процессы при этом когда мы начинаем говорить о монетизации да, и вот Мы видим, к нам приходят компании, которые обращаются с подобными запросами. Мы видим, что в основном они мыслят с точки зрения внедрения технологий. То есть они подходят к этому вопросу так, что для того, чтобы монетизировать софт, нам нужно решить ряд технических задач. Первая из них это выбрать систему лицензирования. То есть нужно решить, будет ли это какая-то профессиональная система, например, Гордант, или же они будут пытаться разработать что-то самостоятельно. После того, как система выбрана, нужно определить, какие продукты будут в этой системе, то есть что именно компания будет продавать и из каких компонентов будут состоять эти продукты. Нужно непосредственно встроить систему лицензирования и защиты ваш программный продукт. Ну и хорошо бы сделать интеграцию с сторонними системами, например, с 1С, чтобы по отделу продаж работал со знакомыми им инструментами. Но на самом деле это только техническая часть процесса монетизации программного обеспечения. И сама по себе технология она не приведет к хорошему эффекту, потому что кроме нее должны быть отстроены бизнес-процессы. Перед тем, как начинать выбирать систему лицензирования, нужно решить целый комплекс задач. Да, нужно, во-первых, определиться, какая в целом стратегия монетизации программного обеспечения в компании. На чем именно она планирует зарабатывать. Нужно понять, по каким каналам она будет продавать это программное обеспечение, с какими лицензионными ограничениями, как именно будет доставляться лицензия до конечного пользователя, как эта лицензия будет обновляться. То есть это именно большой список вопросов, которые определяют бизнес-процессы в компании. И только после этого уже стоит начинать думать о техническом внедрении. При этом после технического внедрения тоже есть этапы, отвечающие за бизнес-процессы. В частности, нужно собрать обратную связь от пользователей, от отделов внутри компании, для того, чтобы так, зайти на новый виток и начинать улучшать и техническую платформу, которая реализована, и сами бизнес-процессы в компании. То есть Монетизация – это, в принципе, постоянный процесс, который никогда не может прийти к своему завершению, то есть он постоянно улучшается, и при этом сама по себе технология она не даст максимальный эффект. Максимальный эффект в компании достигается, когда есть и хорошая технологическая платформа, и отстроенные и эффективные бизнес-процессы. И как раз об этом мы хотим дальше поговорить. О том, как решения Гордант могут позволить вам решить эту комплексную и сложную задачу. Разрешите мне представить свою коллегу Алексея Дьякова, который непосредственно расскажет о том, чем решения Гордант могут помочь в этих задачах. Да, коллеги, здравствуйте! Михаил, спасибо! Действительно, задача по монетизации сложная, многоуровневая. И давайте ну, подробнее разберем, как Гардант может вам в этом помочь, облегчить вам жизнь. Мы, в принципе, то есть выделяем три основных направления в процессе, вот, скажем, монетизации и процессе лицензирования. То есть это лицензирование, защита и автоматизация продаж как такой жирный бонус в повышении прибыльности. Да? Ну, давайте подробнее разберем каждый из этих пунктов. В принципе, то есть ваше ПО необходимо защитить по всем направлениям. Ну, первое это банальное пиратство когда условный Вася Пупкин берет ваше программное обеспечение, пользуется им, не знаете вы об этом, а он еще и друзьям своим раздает, и за это деньги не получаете. Чтобы этого не произошло, необходимо к чему-то ваше ПО привязать, чтобы оно бесконтрольно не распространялось, его бесконтрольно не использовали. И для этих целей вполне ну, не вполне, то есть а подходят ключи либо программные, либо аппаратные. Далее. Защитить необходимо, скажем так, не только комплексно, да, но и какие-то, скажем, отдельные участки кода, то есть интеллектуальную вашу собственность, ну, например, какой-то уникальный алгоритм распознавания лица, и это ноу-хау в открытом виде, если распространять, если не защищать код. Ваши конкуренты вполне могут скопировать и в своих, скажем так, коммерческих целях использовать. Ну так вот, чтобы этого не произошло, инструменты есть, называются протекторы. Это GARDANT Protection Studio и GARDANT Армор. Они обфусцируют код, то есть они его запутывают, делают нечитаемым, применяются технологии виртуализации, мутации, и на выходе получается такая, скажем так, мешанина, которая работает, но которую нельзя прочитать, а отреверсить. Далее. Необходимо контролировать соблюдение лицензионных ограничений, то есть чтобы клиенту была доступна именно та функциональность, которую он приобрел, которую вы ему продали. Лицензии эти, ну, скажем, лицензионные ограничения, то есть хранятся в ключах, в программах, опять-таки, либо аппаратах. И в целом, то есть есть такая еще задача, как обезопасить там, Данные какие-то зашифровать, чтобы целостность их была соблюдена. Это можно выполнить с помощью алгоритмов шифрования, которые выполняются с помощью тех же ключей. Можно зашифровать какие-то чувствительные данные, возможно, данные клиента, результаты вычислений программы, базы данных. Ну, То есть, в принципе, любое, любые данные можно зашифровать и защитить их таким образом. Вот. Защищенное приложение необходимо лицензировать и каким-то, то есть, ну, не то образом, а, то есть, передать клиенту, соответственно, то есть, вот вы передали ваше ПО защищенное клиенту, ему необходимо лицензию эту как-то инсталлировать. Вот для этих целей есть мастер лицензии Гардант и наша API. API можно встроить в ваше программное обеспечение и сделать, скажем так, функционал того же мастера, встроить ваше ПО, сделать комплексное решение лицензия активирована, нужен контроль ограничений этих лицензионных. Ну, опять-таки, это ключами делается, если мы говорим про сетевые лицензии, то с помощью контроль-центра, гардан контроль-центра, происходит контроль, который является, контроль-центр является еще и утилитой в своем роде диагностической, плюс настройки кое-какие выполняются в нем. Чтобы задать модели лицензирования, любые, коих сейчас много, кстати, то есть подписка, облачные лицензии, демо какие-то лицензии, сетевые и так далее, то есть какие-то комбинации этих всех лицензий, все это необходимо как-то задавать. И, ну, скажем, чтобы этот процесс был удобным и простым, все это делается в системе GARDAN Station, там буквально в несколько кликов, кликов создаются лицензии лицензионные ограничения указываются, и в принципе все. Можно уже сгенерированный ключ или записанный аппаратный ключ передавать уже клиенту. Этими лицензиями нужно управлять, потому что, допустим, вот у вас там, не знаю, десяток продаж, 20, сотня, тысяча, и, скажем, там, вот, новым вот этим ростом у вас усложняется весь процесс управления и контроля. Плюс лицензии в полях необходимо Актив, обновлять как-то. да, То есть вы можете догружать клиенту функционал, можете время жизни лицензии догружать. Вот. Все это опять-таки делается в Гордант Station. И вести учет клиентов. Потому что один клиент может приобрести одну лицензию, а может компания там, последовательно приобретать десятки лицензий. Нужно следить за этой всей историей. То есть вот эти Три пункта – это все делается в Гордан Station». Есть еще такой, как я уже говорил в начале, жирный такой пункт – это автоматизация продаж. говорю сразу, то есть мы не призываем да, кого-то автоматизировать продажи, прям бежать и внедрять этот процесс, но если вы это сделаете, то это будет такой прям большой бонус вам и, скажем, повысит прибыльность. Почему так? Правильно выстроенная автоматизация, правильно выстроенные бизнес-процессы, автоматизированные, они меньше зависят от технического отдела, то есть в вашем в процессе, то есть продаж, в процессе отгрузки. Будет задействованы только какие-то отдел продаж, сейлы, без необходимости привлечения разработки кого-то еще, там, для генерации лицензии, для ее обновления и так далее. То есть все этапы, вот если мы автоматизируем продаж, да, вот это снизит время генерации лицензий, это снизит трудозатраты. Ну и в конечном итоге, наверное, это на, на работников на количество да, может повлиять. Можно там направить в правильное русло человека часы. Можно интегрироваться в сторонние системы. Это могут быть CRM, это могут быть, не знаю, BI, могут быть порталы какие-то продающие. То есть все это можно сделать с помощью Garden Station, с помощью REST API, который поддерживается. И сделать это все, скажем так, единой системы, экосистемы. За счет этой интеграции происходит, соответственно, снижение операционных издержек и ошибок. Потому что человеческий фактор, вещь такая, люди совершают ошибки гораздо большей степени, чем компьютеры. Ну и не в последнюю очередь, на мой взгляд, это... Повышение удовлетворенности пользователей. Потому что пользователь получает удобный, быстрый сервис, когда приобрел лицензию, допустим, на сайте, ему прилетел автоматически сгенерированный код, он активировал его, и тут же как бы, может пользоваться программным обеспечением. Вам остается только проконтролировать поступление дела, денег по факту, в принципе, наверное, все. Вот. Поэтому, на мой взгляд, если есть возможности, желания, то это очень нужная вещь – автоматизация продаж. Это, скажем так, система лицензирования. На нее завязан очень большой комплекс информации, да, то есть, ну, взаимодействий. То есть помимо каких-то интеграций с пользовательским порталом, e-commerce, платформой и так далее, разные отделы могут получать информацию оттуда, полезную информацию сейлы, аналитики, техподдержка и так далее. То есть <coughs> система лицензирования является той базой, да, откуда они черпают информацию для своей деятельности. Плюс это единая точка входа для пользователей, когда вы передаете им свое программное обеспечение, защищенные коды активации. Там же прошиваются, допустим, аппаратные ключи, генерация лицензии разработчика все это то есть это единое большое такое понятие система лицензирования Gardant. вот мы с михаилом скажем так много про теорию поговорили давайте теперь от слов перейдем к практике я бы хотел передать слово моему коллеге антону тихиенко руководителю технической поддержки нашей. антон тебе слово друзья рад всех приветствовать и предлагаю собственно посмотреть Предлагаю посмотреть, как в основных сценариях работает лицензирование с позиции конечного пользователя и с позиции вендора этого самого лицензионного софта. Для этого давайте запустим некое тестовое приложение. Собственно, самое, это самое приложение сообщило нам, что лицензии у нас нет, прогнулось ошибкой. И при этом вот оно само. Назвали мы его управление торговлей. Здесь есть три основные главные функции. Это клиенты, товары, отчеты. Не обращать внимания на название, для простоты и понятности. Это, это три большие кнопки, они же наши функции. Собственно, кроме того, что на нас ругнулись ошибкой весь интерфейс этой, этой программы сообщает, что у нас чего-то не хватает, что-то не работает, ну и, в общем-то, прямо, на, прямо нам говорится, что у нас нет лицензии. Здесь, слева, в этом окошке программы, мы себя позиционируем как пользователь, как конечный вот этого самого продукта. И нам надо что-то сделать, точнее, нам надо как-то получить лицензию у, у, у вендора и установить ее на свой компьютер. Правее у нас в браузере уже интерфейс системы лицензирования Гордан Station. Это главная страница. И, как видите, тут все достаточно просто с точки зрения восприятия теми людьми, которые на вашей стороне, то есть у вендора, работают с системой лицензирования. Причем тут смысл в том, что больше всего с этой системой будут работать не только и даже, наверное, не столько технари, а наоборот, люди, ну, скажем так, не обязаны иметь большой технический бэкграунд. Например, сотрудники отдела продаж. При этом пользователь вашего защищенного приложения, они ни в коем случае не должны сюда попадать. Это не, не для них. То есть, еще раз, справа мы работаем как вендор, слева в маленьком окошке мы в роли конечного пользователя. Итак, у нас есть защищенное приложение. У нас есть система лицензирования, и надо что-то сделать, чтобы все это вместе работало, чтобы мы получили правильный результат. На самом деле, самую так, большую часть работы уже сделали за нас программисты, которые писали вот это вот приложение, делали наш продукт. Потому что проверка лицензии, она как бы встроена уже там в коде, на каждой из этих модулей. И да, кстати, тут обращаю внимание, что программисту, который делает приложение защищенное, ему по сути ничего сильно подробно про лицензию не надо знать. Ему надо понимать ее структуру, какие там будут модули, сколько их, ему надо знать так называемые ID компонентов или этих модулей. И в принципе кроме этих базовых параметров ничего особо больше не надо. То есть он не задумывается о том, кому эта лицензия будет передана, в каком виде, на каком носителе. Ему это может быть совершенно неинтересно. Мы же начнем работу с аппаратных ключей. Но пока вернемся в Gardan Station, систему лицензирования. Что нам надо сделать, собственно, чтобы начать работу? Нам нужно создать... Заполнить так называемый каталог продуктов. Продукт у нас есть в реальном выражении. Я предлагаю ровно такой же продукт заводить в каталог, чтобы не путаться. На самом деле, если, скажем так, в интерфейсе самого защищенного приложения это как бы понятный для клиентов термин, то в интерфейсе самого Station это абстракции, которые могут быть любыми. Но опять же для удобства, как правило, все. И продукты и функции называют так, как оно в жизни у клиента на глазах. Допустим, у нас это будет. Прошу прощения. Одну секунду. Продукт мы назовем «Управление торговлей». Классика. Ну, номер выберем по-демократичнее, один. А, смотрите, здесь есть дополнительные настройки. Нас сейчас подробно вникать не будем. А, Но ну, самый главный сейчас способ защиты – это, по факту, то, к чему мы будем привязываться. Это аппаратный ключ, это программный ключ. Или мы не будем себя ограничивать и оставим любой вариант. Так и сделаем. Ну и, по сути, вот эта нижняя часть и, самое главное, компоненты. Здесь эти самые компоненты должны соответствовать нашим функциям. Скажем так, каждый компонент это такая ну, атомарная единица, которую мы в общем-то и будем лицензировать. И если у нас есть функция клиенты, давайте сделаем для нее ну, подходящий компонент. Очень важно как раз задавать правильно номера этих компонентов. Это как раз те самые ID, с которыми в коде приложения работают ваши программисты. И вот здесь вот ошибаться не положено. У нас есть компонент функция клиенты, у нас есть функция товары. И у нас есть функция отчеты. Так, наполнение э, логическое мы сделали правильно. Клиенты, товары, отчеты. Обратите внимание вот, на среднюю часть. Э, и на то, что, собственно, эти блоки кликабельны. Здесь задаются дополнительные настройки для этих компонентов. Для клиентов мы ничего особо менять не будем. Для товаров, предположим, мы хотим навесить какое-то лицензионное ограничение. Да, строка без ограничений означает, что эта лицензия на эту функцию будет вечной. То есть после того, как клиент ее себе получил, получил носитель с этой лицензией, он никак не по времени с ней по сути, не в ней не ограничен, разве что она рассчитана на одно рабочее место здесь. Так, здесь мы выберем схему лицензирования, ну, скажем, количество дней. Оставим стандартное значение. А для отчетов выберем количество запусков. Количество дней это соответственно временной параметр, то есть сколько от момента старта этого приложения оно проработает ну, этот момент отгрузки а количество запусков это уже по сути ну ограничение по тому сколько раз ваш пользователь сможет этой функции воспользоваться дополнительно нам ничего уже настраивать не потребуется мы да забыл один маленький нюанс сделаем немножко по-другому Добавим еще версионность. Это у нас будет расширенная версия, потому что мы отгружаем вообще сразу все, что может приложение, это как бы максимум. И я предлагаю сразу же добавить похожий продукт. Но уже базовые версии. Ну и тут, допустим, у нас из компонентов будет всего лишь один компонент клиент. Опять без ограничений. Создаем продукт. Итак, в каталоге у нас появились продукты. Эти продукты ассоциированы с нашим реальным ПО. Но, как видите, ничего само по себе не заработало, что логично. Потому что наша система лицензирования — это, собственно, наша собственность, и никак не связана напрямую сейчас с софтом на машине клиента. Клиенту нам надо подготовить и передать лицензию, которую он себе уже установит. Я думаю, что начнем мы с базовой лицензии и создадим так называемый заказ. Еще раз обращаю внимание. Система ведет по э, такому верхнему сценарию, который в целом должен быть понятен любому э, человеку, любому вашему сотруднику. Надо что-то отгрузить, значит, надо сделать заказ. Опять же, э, много галочек и настроечек. Здесь обращу внимание только на параметр типа лицензии. Э, сейчас мы хотим, чтобы это был аппаратный ключ. Мы хотим отгрузить прямо вот на физическом носителе клиенту эту лицензию. Продукт добавлен. Здесь мы можем как-то глазами просмотреть, все ли верно, это базовая версия продукта, да. Она никак не ограничена, это ровно то, что мы хотим клиентам от отдав... данному клиенту мы хотим продать. Заказ подтвердили. И система, собственно, говорит, куда мне эту лицензию записать. Пожалуйста, дай аппаратный ключ. Сейчас я подсоединил USB порт своего компьютера аппаратный ключ. Мы видим его Краткие характеристики, уникальный ID. Мы видим, что система никак не ругается, значит, он нам подходит для того, чтобы эту лицензию записать. И, собственно, мы хотим это и сделать. Нажимаем «Прошить». Немножко подождем. Да, мы успешно все записали в лицензию. Фактически на этом предпродажная подготовка лицензии закончена, она уже есть, она рабочая. Есть один маленький нюанс, она записана, опять же, в аппаратный ключ, его надо отдать клиенту. Клиент может к нам как-то прийти в магазин, допустим, или же нам надо уже посылку ему, посылку ему это отправить. Представим, что мы, мы снова клиент, ключ к нам приехал. Сейчас переключусь на соседнюю вкладку в браузере, это утилита GARDAN Control Center, Алексей про нее говорил. Много у нее на самом деле тоже разных функций. Нас сейчас интересует то, что через нее удобно смотреть информацию о имеющихся в системе ключах. Это аппаратный ключ, Garden Time с определенным ID. Внутри у него есть продукт торговля, управление торговлей базовая версия. И один модуль, один компонент, собственно, клиенты. Теперь мы ожидаем, что наше приложение должно как-то отреагировать. Действительно, вот она реакция. Стал активен модуль клиента. Сразу прокомментирую. По нажатию на кнопку идет обращение к ключу, идет проверка, тот ли это самый компонент, все ли в порядке с лицензионными условиями, можно ли работать. В, особ... ну, в разных кейсах это может быть еще дополнительные проверки, как тоже шифрование, например, или подпись данных. Много чего можно сделать, но сейчас, вот за эту долю секунды, произошло общение с ключом, ключ... ключ вернул обратно информацию о том, что все окей, и с модулем мы можем работать. Ну, собственно, об этом нам и говорит окошко сообщения. Окей. Здесь, я надеюсь, все понятно. Есть ключ, есть ПО, оно работает. Как видите, у нас приложение рассчитано еще на несколько функций. Вот эти две маленькие нижние кнопки «Активировать» и «Обновить» они на самом деле очень важны. Давайте посмотрим, для чего они важны. И опять же представим, что аппаратного ключа, от него избавляемся. Да, приложение реагирует. Теперь мы хотим другому пользователю или, может быть, тому же самому по какой-то причине отгрузить лицензию в виде программного ключа, то есть без всякого носителя, совершенно полностью цифровая версия. И еще желательно расширенную версию. Повторяем логику. Я, правда, немножко через другой путь зашел. Изначально мы заходили через каталог продуктов. Дальше, когда каталог продуктов уже забит, и нам туда заглядывать особо не нужно, скорее всего, проще будет сразу идти через раздел «Заказы». Нажимаем большую синюю кнопку «Добавить заказ». Тот же самый интерфейс с настройками заказ, ну, собственно, заказа. Тут мы уже оставляем программную лицензию. Да, на всякий случай прокомментирую. Посередине пробная программная лицензия – это тоже программный ключ, рассчитанный на… Распространение, условно, демо или триал приложения. Работает строго ограниченное время. Вот, останемся на стандартной программной лицензии и добавим продукт. Здесь уже версия расширенная. Опять же, все уже заполнено, все компоненты добавлены, все модули. Нам остается только, может быть, подкрутить немножко настройки, но, допустим, мы хотим пускай наш, э, наш модуль товара проработает 365 дней у нашего клиента. Допустим, он такую лицензию купил на год, а вот количество запусков оставим для отчетов 50, вот 50 отчетов он будет иметь возможность генерировать. Нажимаем кнопку опять «Подтвердить заказ», тут уже э, интерфейсы сразу бросаются в глаза э, отличия, скажем так. Здесь нету никакого предложения подключить ключ, потому что не подразумевается такого. Нам просто сообщают, что что-то в системе родилось, есть некий серийный номер, Обращаю внимание. Мы его можем скачать, но для простоты просто скопируем в буфер, далее увидите, что это из себя представляет. Ваш конечный пользователь, по факту уже представим, что получил этот серийный номер, ну, наверное, в идеальном мире он или около идеальном, он просто купил его в вашем интернет-магазине, не, на, не нагружая вас. А система лицензирования уже в связке с, этим, с вашим сайтом сама сгенерировала и заказ, и поместила нужный продукт, и сделал ему серийный номер, отправила на почту. Представим такой вариант. Клиент, как нормальный человек, хочет его просто активировать лицензию. здесь Вот он, тот самый серийный номер, который прячется под, под ссылочкой «Скопировать в буфер». Еще раз напоминаю, что то, что мы видим в браузере сейчас, не видит ваш пользователь, это интерфейс работы с вашей системой лицензирования. У себя пользователь нажимает «Ок» и ожидает, что «Да». Лицензия применилась, приложение его нашло. Опять же, пользователь, подчеркиваю здесь, может перейти в Гордан Control Center и посмотреть информацию об этом ключе. Что тут есть, чего можно, чего нельзя. Как мы видим, нельзя работать в виртуалках и через RDP. И какие лицензионные ограничения. Для наглядности мы эти же лицензионные ограничения вывели в интерфейс тестового вот этой утилиты. Ну, так, наверное, будет удобнее. Мы видим, что модуль товара активный, активный и работать он будет до аж 21 марта 2024 года, собственно, годовая лицензия. А вот с модулем «Отчеты» все гораздо э, интереснее. Каждый клик, каждый запуск этой функции съедает э, наши запуски в данном случае. И здесь чуть-чуть э, запаздывает обмен информацией, потому что Control center, ну еще раз, большой инструмент, он чуть попозже подтянет данные из ключа вот ну и собственно примерно так это и работает надо ли идти именно таким путем надо ли именно заставлять разработчиков строго работать через API что-то писать в коде сразу отвечу нет не обязательно Но плюс минус подобного поведения можно добиться при помощи автоматических утилит это то что входит ну, в платформу GARDANT, это утилита для защиты приложений. Здесь, если здесь подразумевается, что на каждую эту кнопочку ваш разработчик, ваш программист написал какой-то код, строил обращение к ключу сам, осознанно, то здесь за него это делает программка. Сюда закидывается уже скомпилированное приложение. Это либо Оно должно быть написано либо на нативных языках, либо на C-Sharp. Соответственно, уже скомпилированные файлы, это могут быть ну, классические .exe файлы, это могут быть библиотеки, это могут быть для .net, если это core, то это могут быть и линуксовые файлы. Они сюда закидываются, здесь вставляются некие настройки. Но, скажем так, верхний уровень, весь процесс защиты готового приложения, без кодирования, а просто вот через эту утилиту, он состоит из трех шагов. Добавить программу, вбить в настройки привязки к лицензии, те самые номера компонентов, и нажать большую кнопку защитить. В принципе, после этого получается уже защищенное приложение. Основные и главные нюансы, как понимаем, мы. Если здесь вот эта вот утилитка на виде одного исполняемого файла, то чтобы похожего эффекта добиться, здесь надо в утилите автоматической защиты надо разбивать приложение на отдельные э, исполняемые файлы или библиотеки. Зато, если здесь э, программисту надо думать, ну, как бы, скажем так, если нужно э, очень постараться для того, чтобы код вашего приложения не разреверсили, не нашли там что-то важное, если в этом приложении кроется что-то прям важное, то здесь э, вот в случае с API-разработчику нужно ну, очень много усилий приложить, наверное, чтобы придумать свою уникальную э, схему э, запутывания логики работы с лицензией. Здесь за него это все делают утилиты, и кроме того, э, утилита это протектор, она защищает код именно от, от, от э, взлома, то есть под отладчиком, под дизассемблером э, все будет совсем по-другому, и защищенные функции вашего приложения, их но они не будут там фактически присутствовать визуально. Вот, коллеги, мы прошлись, в общем-то, по основным, прямо вот по самым основным, но и в то же время по фундаментальным сценариям взаимодействия пользователя и защищенного приложения. приложения и лицензии, и самой системы лицензирования, и вендора. Тем из вас, кто еще может быть не знаком на практике с системой Garden Station, я предлагаю обратить внимание опять же на нашу демонстрацию точнее на нашу презентацию здесь 4 простых шага что нужно сделать, чтобы просто вот за 5-10 минут иметь возможность начать тестировать всю всю абсолютно систему это соответственно зарегистрироваться в облачной версии Garden Station в ней же я и работал сейчас это абсолютно боевая система, которой уже много разработчиков наших клиентов пользуются. Соответственно, скачать небольшой дистрибутив утилиты библиотек, посмотреть, может быть, инструкцию в документации, но ну, и если появились какие-то вопросы, собственно, проконсультироваться с нами. Все эти ссылочки должны быть, по идее, продублированы в чатике нашем. Вот. Ну и, собственно, друзья. Я очень благодарю вас за внимание, если у вас накопились вопросы уже сейчас, мы постараемся их оперативно разобрать. Пишите, давайте посмотрим. Такое ощущение, что мне подсказывает, что вопрос уже есть. А, действительно, ну поехали. Так, тут, к сожалению, не указаны э, имена, пароли явки, поэтому буду просто зачитывать вопросы. Есть ли под Linux r 64 э -э, Не написано, что, <laughs> если что. Но -э, прокомментирую. Э -э, очень, очень скоро планируется к, к, такому, к запуску э -э, версия программного ключа Гордан DL. Для, собственно, ARM-платформ. Так, следующий вопрос: как ваши встраиваемые E в код продукты влияет на производительность ПО? К примеру, известно, что опускаться в некоторой степени снижает производительность ПО. Есть у вас какие-то метрики на эту тему? Четких метрик, к сожалению, нету. И быть, насколько я знаю, не может. Потому что мы понятия не имеем какую функцию вы выберете к защите. Да, немножко откачусь назад. С точки зрения внедрения только API, без какого-либо протектора, там скорости работы не, снижение скорости работы практически не, не ожидается. А самые узкие места – это, по сути, протокол общения с ключом. Если это программный ключ, то там ну, вообще ничего не заметно. Если это аппаратный ключ, он физически к машине подсоединен, локально, там тоже ничего, скорее всего, будет заметно не будет. Опять же, в зависимости от, от интенсивности работы с ключом, мне там по долгу службу приходилось видеть кейсы, когда люди пытались шифровать целые базы данных на аппаратном ключе. Не очень хорошая идея для такого микроконтроллера, а, но аппаратный ключ может выступать очень классным, скажем так, аппаратным устройством для участвующих в расшифровке баз данных, но не являющимся основным криптоядром. Когда мы говорим уже про обфускацию, да, это уже протекторы, это уже обработка кода, запутывание кода, как, э, в ряде случаев виртуализация, у нас это используется и для .NET, и для натив, нативного кода. Все это, особенно виртуализация, конечно, замедляет приложение. Если говорить о виртуализации нативного кода, то там, ну, о, сейчас вытаскиваю из памяти, это один-два порядка может произойти опять же, зависит от того, какая функция, если там гигантский цикл, то он может умереть на глазах, надо все-таки отлаживаться. Опять же, под гигантским я имею в виду прям очень <coughs> что-то крупное. Так, каким способом программист указывает, как защищать разные части кода и какие способы защиты есть? Я так понимаю, все опять же, про, про, про утилиты вопрос, про протекторы. В интерфейсе протектором конкретно выбираются функции и методы, которые надо защитить. Если речь про API, то ну, куда вставить и вызовы, там, там они и будут проверяться. Так, подскажите, пожалуйста, это следующий вопрос. Есть ли self-hosted версия приложения Gordon Station для развертывания своей инфраструктуры? Да, сразу отвечу под Windows и под Linux. В каком виде исполнен аппаратный ключ, если это USB-носитель, какие операционные семейства, а, какие ОС или семейства ОС поддерживают его драйвер? Ключ, раб... мы в свое время разогнались, сделали аж целых три режима работы, два бездрайверных и один драйверный, и поддерживаются они... Это Windows, это Linux и Mac. Здесь пока что речь идет об... Ну, в основном об, об старших платформах x 86 4 но есть варианты и, и подарм То есть есть варианты аппаратных ключей, акцентирую внимание, которые уже давно, на самом деле, у нас работают подармами и используются нашими, некоторыми нашими клиентами. А, мы сейчас, повторюсь, готовим к выпуску именно программные ключи по Так, можно ли для аппаратных лицензий использовать. Прошу прощения, я убежал вперед. Не заметил один вопрос из, пред... Под вопрос из предыдущего. Каков объем памяти аппаратного ключа? Каково количество циклов перезаписи? Каков объем памяти аппаратного ключа? Ну, в байтах и килобайтах это бессмысленно на самом деле освещать. Более того, у него там есть разный режим работы от 4 до 64 килобайт примерно. Влезает туда порядка 200 с лишним, даже больше, ну, зависит от, от настроек и лицензирования, вот то, что мы выставляли по времени, не по времени, безлимитный, но до, до по-моему, 400 э, комп уникальных компонентов для лицензирования, это вот те самые функции. У нас их было три, а можно впихнуть там 200-300 и залицензировать каждую отдельно, э, если надо. Так, можно ли для аппаратных лицензий использовать ключи других производителей не GARDANT? Можно, но это вот это не с нами. <laughs> Сейчас, меня поправляют. Я прошу прощения за дурацкую шутку. Нет, система лицензирования, конечно же, не поддерживает сторонние, сторонние ключи. Так, каким образом происходит обновление аппаратных ключей удаленно? От, ровно мы с вами не прошли, наверное, один кейс. Если мне коллеги позволят по таймингу, можно это быстро показать. Почему бы и нет, говорят. Я так и знал. А, так, друзья, тогда снова внимание на экран. Очень быстро пробежимся. У нас есть сущности заказа. Это то, что мы отгружали клиенту. Именно эту сущность мы обновляем. А, где эта сущность? Прошу прощения. У нас с интернетом все в порядке? Хорошо. Да, хорошо, возможно, был какой-то микролаг. Это то, что мы записали в аппаратный ключ. Я тут пошуршу на фоне и подключу его обратно к компьютеру. Собственно, есть кнопочка «Обновить лицензию». Напоминаю, мы работаем у себя, не на стороне пользователя, Сюда мы, ну, допустим, хотим уже расширенную версию отдать пользователю, тоже в аппаратный ключ. Сюда мы просто добавляем то, что мы хотим добавить или что мы хотим изменить в ключе пользователя. Я сейчас выключу вот эту галочку, могу потом рассказать, зачем. Подтверждаем. Это тоже заказ, только это заказ на обновление. И... Сейчас одну секунду. Вот это тестовое приложение не может не совсем правильно отреагировать. Да, вот теперь все должно сработать. Заявили заказ, пользователю сказали, что все, можно обновить, получить лицензию. Он жмет кнопку обновить. Да, естественно. Так, это то, что в аппаратном ключе. Давайте попробуем еще раз. Мне такое ощущение, что с интернетом что-то не так. Если что, пишите, пожалуйста, в чат. Вот. Да. Прилетел прилетело обновление. В аппаратном ключе появились нужные, ну, появились дополнительные функции. Мы изменили состав лицензии в аппаратном ключе. Работает это вот так. Для программного ключа, кстати... Все ровно так же работает. Так, -ху -ху. так, как дела обстоят с доступностью аппаратных ключей для покупки? Нет ли проблем с компонентами? Отвечу не я. Да, коллеги, отвечу за Антона. Смотрите, проблем никаких нет с компонентами, не знаю, с корпусами и так далее, ни с какими элементами. То есть, когда в прошлом году ситуация повернулась, как повернулась, мы переориентировались на азиатских поставщиков у нас огромные контракты по этому поводу то есть на скажем так длительный период вперед все подписано и поставки идут огромными объемами все стабильно поэтому отвечая на ваш вопрос проблем никаких нет то есть нужный вам объем какой у вас будет заказ мы любой заказ готовы удовлетворить то есть поставить нужное вам количество Так, едем дальше. Я думаю, нам придется ускоряться, поэтому, возможно, что-то пропустим. Но с удовольствием позже ответим уже, видимо, в частном порядке. Так, как проходит, происходит процесс защиты самого приложения XZ? Есть ли нужна просто защита одного файла, вечной лицензии с ключом SIGN, например? Программисту не требуется встраивать ничего в код? Нет, не требуется. Как я и говорил, это три шага. Добавили скомпилированный EXE-шник в утилиту Гардан Protection Studio я ее показывал, э, выбрали, к какому компоненту, вот из того, что мы создавали продукты и компоненты, у нас был компонент номер 1, номер два, номер три. вбили этот, э, били этот номер компонента, нажали «Защитить», все. На выходе уже экзешник, привязанный к, ли, к лицензии, э, без него не работающий, да еще и с, с кодом, защищенным от, э, от злома. Хотя, прямо скажем, если выключить прям вообще все опции защиты в протекторе, в любом, не только в нашем, то можно в какой-то момент удивиться, что что-то все-таки удалось взломать. То, что, а тем более в нашем протекторе две функции – это встроить лицензирование защитить. Если мы защиту практически вырубили, ну, так бывает. Так, вот это... А, все понял. Где хранится количество программных ключей, которые я могу предоставить, порошить заказчику? Оно хранится, собственно, в системе лицензирования. То есть, неважно, по большому счету, отчуждаемые или слов-хост или, или облачной версии вы используете, приобретаете вы их, как обычно, у нас это количество и оно после приобретения появляется у вас в интерфейсе системы. Ну и, Соответственно, вы видите на своем балансе, как они уменьшаются и расходуются. Коллеги, у вас прям вопросы некоторые Слож... сложноваты для нашего вебинара. Можно некоторые вопросы выносить на отдельный вебинар. Простите, пожалуйста, я все-таки некоторые пропущу. И мы можем подробнее потом уже их разобрать, опять же, в, в другое время. Так, есть и какие решения лицензирования для облачных редакций, вроде Яндекс Облака, Вики Облака, множество инстансов клиенты неизвестны. Слушайте, надо подробности выяснять. Вот прям <laughs> есть решение. И для, для разных облаков, и для разных дата-центров, и ч, чего угодно. Но там надо копаться в вариантах и очень подробно обсуждать. Пожалуйста, обращайтесь, будем разговаривать. Утилиты защиты для Linux есть? Для, ну, в общем-то, есть, да. Расширен стандартный гордант API для управления функциями или выпущен принципиально новый API. Принципиально новый. Это не имеет отношения к из SDK. Но он по факту расширен и он другой, новый. Если по Linux на C++, то все прекрасно, все защищается. Так, если у меня приложение подключается к модулю в виде DLL, я могу каждый, каждый из них защищать отдельно и будет работать без API. Ну, фактически, да. Каждый модуль привязывайте к своему компоненту, и вот он его и ждет на входе, чтобы начать работать. А лицензия триал как отгружается клиенту ровно так же, как мы смотрели на обычную программную лицензию. Серийный номер, активировать и пошел в бой. Единственное, что сразу после активации триальник начинает считать время жизни, это максимум 90 дней, которые внутри, внутри этих 90 дней вы можете еще меньше время поставить. Так, хотелось бы увидеть процедуру удаленного обновления ключей с добавлением нового приложения на ключ к клиенту. Я тут рандомно уже показал ее, я думаю. RDP перечеркнуто. Это что? Это значит, что мы блокируем работу через RDP. Мы не разрешаем эту лицензию использовать массово через терминальные серверы. То есть у нас подразумевается, что лицензия одна пользовательская На одного клиента, на одной рабочей станции. Это в нашем кейсе. Еще раз, кейсы разные, настроек просто и становится все больше и больше. Так, где аппаратные ключи изготавливаются, включая сами чипы? Я знаю ответ, Ну давайте не я. Да, спасибо ключи изготавливаются у нас в москве то есть у нас есть предприятие у нас есть мощности для этого изготавливаем мы что касается чипов чипы изготавливаются в азии в китае допустим скажем да и они изготавливаются специально под нас то есть был скажем так, ряд доработок там применены которые отличают от серийных продуктов их и сильно повышают стойкость, взлома, стойкость и так далее. То есть это кастомные, скажем так, в каком-то роде чипы. Поэтому, я думаю, вот ответил на этот вопрос. Так, попробуем еще быстрее. Можно ли совмещать защиту через API и автоматическую? Да, и даже нужно. Мы рекомендуем в большинстве кейсов так и поступать. Для активации программных ключей требуется подключение к интернету. Да, но есть и офлайн процедура. Ну, то есть он с интернетом, конечно, удобнее всего. Но есть и офлайн процедура с обменом файлами. Вот. Так. Какой диапазон ID доступен для функциона, для, Видимо, для компонентов, имеется в виду. Как бы так сказать, я сейчас на память не помню, но там очень много. Что-то в районе 4 миллионов точно будет. id шний диапазон ID. Ну имеется в виду номеров, там большая, большущая переменная под это выделена так, если программный ключ определен как клонированный то есть изменился один из параметров привязки такой ключ можно открепить и сделать новый такой ключ умрет сам, он работать перестанет вот, а новый, да, конечно всегда можно сделать ну то есть изменение параметров привязки это нарушение безопасности ключ реагирует и, и, и должен так делать так API будет добав... так, для API будет, доба... будет ли, видимо, добавляться поддержка других языков, если да, то какие? Смотрите, API уже сейчас поддерживает широкий набор языков, опять же, те же самые нативные, C, плюсы, C-Sharp, Java, Python, что там у нас есть еще, Free Pascal, ну, и разные вариации вот, вот этого вот. Тут больше вопрос, знаете, какие надо? лично вам так, кроме использования API программист может сообщать, какие куски кода защищать чтобы не тыкать ничего в интерфейсе ваших продукта при разработке кода не совсем так для нашего протектора есть возможность указать, какие участки не защищать, то есть ставить разметку для исключения из защиты то есть это, на наш взгляд такая, наверное, более важная тема в том плане, что функции, которые меш... ну, не, нужны, не, ну, не нужны, не должны быть защищены, не имеют ценности, но при этом очень тяжелые и нагружают все, ну, конечно, их лучше выкинуть из защиты и не ломать ничего. Так, под Android прошить аппаратный ключ на данный момент нельзя, но идея интересная. Технически реализуема, но, честно говоря, вот на моей памяти первый, первый, первый раз такое спросили. Вот. Хотелось бы поинтерес... ну, как-то в частном порядке по... пообщаться, послушать, какие у вас кейсы на такой случай. Может быть, инженера какие-то ездят на объекты. Так как осуществляется обновление лицензий, программных и аппаратных, если ПО и систему клиента не имеет разрешения на доступ к интернету в офлайн режиме клиент генерит файлик, а, дает вам на основе этого файлика, и вы ему делать обновление тоже в виде файла отсылаете. Он его уже просто заливает в ключ или активирует как, как программный. Так, как он так? Откуда качаются обновления для ключа? С, опять же, с того сервера, на котором у вас развернута система лицензирования. Это либо наше облако, либо где-то у вас. Есть ли лицензии для обновления неизвестного ключа? Сложная формулировка неизвестных ключей не бывает у нас. Они все принадлежат конкретным вендорам. И под конкретных вендоров, ну скажем так, маркируются уникальными кодами. Тут надо, нужна расшифровка. Есть механизм заранее ничего не записывать ключ, скажем так, не, не так давно появился, сгенерить такой специальный идентификатор и потом уже при помощи него Грубо говоря, связать ключ, который по факту на руках у конечного пользователя, с лицензией, которая в него и будет записана. прям там, на месте у пользователя. Так, приложение Delphi защищается ли это? Вопрос? Да, защищается. Собственно, у нас наш тест и был на Delphi написан. Кажется, мы почти справились с еще несколько вопросов. Про показанный, про показанный процесс обновления аппаратного ключа Прошивка производится на нашей машине Прекратите накидывать вопрос, пожалуйста Ну, точнее, вы накидываете Но все, мы не успеем Так, производится на нашей машине Или компьютер клиент удаленно Так, еще раз А, показанный процесс обновления Обновление удаленно Это мы в роли конечного пользователя делали Точнее, нет Мы проходили два сценария Завели мы обновление, как вы, как вендор, как владелец системы лицензирования, а нажали кнопку «Обновить» уже как конечный пользователь. И там на машине клиента все, в ключе все, все обновилось. Чем тестовый режим отличается от реальной лицензии? Тестовый режим – это как для нашего облака, который позволяет вам, ничего не покупая, полностью на, на тестовых программных ключах исследовать вообще все функции системы, еще раз ничего не заплатив. Разница в том, что эти ключи, программные, тестовые, э не отслеживают привязки. То есть, вот эти HDD, материнская плата и операционная система, они их не отслеживают. Если, не дай бог, э коммерческая лицензия будет от отгружена с, с галочкой «тестовая», то ее могут рас ну, раскопировать неконтролируемо. А у себя э можно сколько угодно эти тестовые лицензии генерить и экспериментировать. Может ли программная лицензия содержать блоки памяти или только продукты компоненты? Да, может содержать. А, можно записывать туда, какие, какие угодно байты. А, GoLeng или Rust? Нет, таких сейчас нету. Предоставление исходников программы активации с целью кастомизации. Там все предоставлено. Это API. Вы можете. Ну, то есть есть штатная утилита наша в нашем интерфейсе, которая может, который передается пользователю, там есть кнопкой и активировать лицензию, и обновить лицензию, и все прочее. А есть API. Так, последний вопрос. Утилиты офлайн обновления лицензии под Linux есть? Да. Фух. все. Да, друзья, вопросы закончились, время у нас тоже уже подош подходит к завершению времени нашего вебинара. Я еще раз благодарю всех, кто пришел, кто задавал вопросы. Спасибо огромное за внимание. Доктори? Если у кого-то будут еще какие-то вопросы, на слайде видите наши контакты. Пишите, звоните, мы всегда рады для общения. И мы обязательно посмотрим еще раз список всех вопросов и постараемся ответить на все, что было не отвечено. Ну и вы тоже не стесняйтесь с нами контактировать. Еще раз спасибо большое за внимание.